Привет всем моим уважаемым подписчикам, друзьям и гостям, которые только зашли на наш канал. У меня неожиданная радость, зацвела королевская герань или другое ее название Пеларгония, и я решил сделать таймлапс, как происходило таинство раскрытия бутона. Это мой первый опыт, не судите строго. Есть идея сделать ролик, как я снимал и какими программами пользовался для склейки кадров. Это увлекательно и вам понравится, если попробуете. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, жмите на котика. Пока!